<rechram> <Bismillah. rechram> <assalamualaikum warahmatullahi> <rechram> На этом уроке мы пройдем с вами 97-ю суру. Она называется Аль-Кадр. Аль-Кадр, то есть Ночь предопределения. Сура Аль-Кадр. Номер суры 97. Количество аятов 5. Ауду Билляхи Мина Шайтони Раджим. Бисмилляхи Рахмани Рахим. Инна анзальнаху фи лейлятил Кадри. Инна анзальнаху Фи лейлятиль кадри. Поистине мы не спаслали Его. Анзальнаху, Его. Здесь имеется в виду Курран. Фи Лейлятиль кадри. лейля это ночь. Лейля ночь. Лейля туль кадр. Ночь предопределение. Поистине мы не спасылали. Мы не спаслали его в ночь предопределения. Анзаля", Анзаля спускать, или в данном случае Анзальнаху, Аллах говорит: Не спаслали. Так как Куран был спущен с ляухоль махфул на ближайшее небо, в ночь предопределения. А потом он уже по частям передавался через Джибриля нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Инна, поистине мы, анзальнаху, не спаслали его, фи лейлятиль адри. Смотрите, инна, это мы. Аллах Шпанталя себя называет во множественном числе. Инна, поистине мы, анзальна, смотрите, там в глаголе вот в этом анзальна, мы же сказали, что анзаля это спускать, а анзальна это опять мы. Опять мы. Анзальна, ху, это имеется в виду Кур'ан. Поистине мы не спаслали его. Фи, лей, лети. Лей, лети заканчивается на кесуру, потому что впереди стоит фи. Здесь неправильно будет сказать фи, лей, лету. Или «фи лейлята» здесь будет только «фи -ля ти Понятно, да? Потому что «фи» она делает «касру» на том слове, которое приходит после него. «Фи -ля ти аль-кадри». «Фи лейляти аль-кадри». Поистине мы не спаслали его, то есть Кур'ан, в ночь предопределения. «Лейлят аль-кадр» – все, теперь вы знаете, что такое «Лейлят аль-кадр». Уже не буду вам говорить и повторять. вама адрака, ма лайля кадри. И Аллах спрашивает: А откуда тебе знать? Ма кадр. Что такое ночь предопределения? Что такое лайля тул кадр? вама адрака. А откуда тебе знать? Кя это тебе? Вама адрака, ма кадр. А откуда тебе знать, что такое ночь предопределения? Итак, ма адрокя – это откуда тебе знать, ма адрокум – откуда вам знать, уа Ва ма «А откуда тебе знать, что такое ма кадр? Ма кадр – что такое ля... лейлатуль кадр? И дальше Аллах Сподану отвечает, что же такое лейлатуль кадр? Лейлатуль кадри «Хайрун». Мин. Альфи шагр. Ночь предопределения. Ляй лятуль кадри. Хайр. Это говорит лучше, лучше, чем. хайру мин. Лучше чем. хайру мин. Альф. Альф. Это тысяча. Альф. Тысяча шагар, шагар это месяц. Чем тысяча месяцев. Смотрите, одна ночь, одна ночь лучше, чем тысяча месяцев, если это ночь предопределения. И это действительно истина. Если это ночь предопределения, то она лучше, чем тысяча месяцев. Ла илляха, илляллах, илляллах, иллятуль кадри хайрум мин Ночь предопределения лучше тысячи месяцев. Итак, хайрун – это лучше. Альфу шахр – тысяча месяцев. Альфу шахрин. Хайр – это лучше. Ляйляту лькадри – хайрун. Мин альфи шахр. Понятно, да? Ночь предопределения лучше мин, чем альфи. Здесь Заканчивается Альфи на Касру, потому что впереди стоит Мин. Именно по, Мин повлияло на слово, потому что в своей основе было Альфу Шагарин. Тысяча месяцев. А когда мы сказали, мы когда поставили Мин, если мы поставим впереди Мин, то получится Мин Альфи. Понятно, да? Чем тысяча месяцев. Понятно, да? Кадри хайрум Мин Альфишар. Что же происходит в эту ночь? Что же происходит в эту ночь? Таназзалюль маля икату. Варрухо. Фига. Би изни раб бим. Минкулли амр. Таназзалюль маля икату. Варруху, фига. Би изни раб бим. Минкулли амр. Смотри. Таназзалю. Таназзалю – это не сходят. Спускаются. Альмаляйка. Ангелы. Спускаются ангелы. И дух. Здесь имеется в виду ангел Джибриль спускается. Со всеми ангелами. Фига. Фига. В эту ночь. В эту ночь спускаются ангелы. из роббигим. С дозволения их Господа. С дозволения их Господа. Минкулли Амр. Амр это повеление, приказ. Для всяких, для всяких повелений. Для всяких различных повелений. Таназзалюль маля икату. Варроху фига. Биидни рабдихим. Минкулли Амр. В эту ночь ангелы и дух, то есть ангел Джибриль, не сходят с дозволения их Господа для всяких, для всяких повелений. Итак, таназзалю это спускаются или не сходят, аль-маляйкату, ангелы, рох, аро, ангел Джибриль, изн. Изн это дозволение. Дозволение. Мы говорим «БИИЗНИЛЛЯ!» Я приду к тебе, «БИИЗНИЛЛЯ!» Если Аллах -таль, пожелает. «КУЛЛЬА АМР» Это каждое повеление. Каждое повеление. «ТА маля ИКАТУВАРРУХУ ФИГА БИИЗНИ РАББИХИМ МИН КУЛЛЬА АМР» «ФИГА» «ФИГА» То есть «В эту ночь». «ФИГА» «ГА» это «Дамир», который возвращает на «Ночь предопределения». Местоимение, которое возвращается на ночь предопределения. Фига! В эту ночь. С дозволение роббим. Робби То есть дозволение их Господа, их Господа. Минкулли Амар. Мин амр. И с собой они приносят различные повеления, различные приказы. Салямун Гия. Опять про эту ночь. Говорит Аллах Субанава Таля, что она, гия, это ночь, салямун, мир, салям, мир, хатта матля'ил фаджри, вплоть до восхода зари, матля'ил фаджри, салямун я, хатта матля'ил фаджри, она, это ночь, мир, вплоть до восхода зари, смотрите, салямун, она – это ночь. Мир. Салям это мир. И я – то есть она – это ночь. Хатта матля альфаджр. Салям – это мир. Толя. Глагол толя – это восходить. Толя альфаджиру, например, взошло. Альфаджир все. Альфаджир это утро. Мы говорим толя от аш -шамсу". Взошло солнце. А Матля Аль фаджир когда начинается, начинается рассвет, когда начинается рассвет, когда забрежет рассвет, вот это называется Матля Аль Хата Хатта это до тех пор. Значит, ночь предопределения будет являться миром до восхода солнца. Значит, мир будет... В ночь предопределения до самого восхода солнца. Салямун хата Хатта матля'ил фаджри. Салямун хия. Это ночь предопределения. Мир. Хатта матля'ил фаджир До тех пор, пока не появится рассвет. Матля'ил фаджр. До рассвета. До наступления рассвета. Поистине мы не спаслали его, то есть Кур'ан, в ночь предопределения. А откуда тебе знать, что такое ночь предопределения? Ночь предопределения лучше тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и дух, ангел Джибриль, не сходят с дозволения их Господа. Для всяких повелений. Она, эта ночь, мир вплоть до восхода зари. Субхана каллаху маубихамдик. Ашхаду аля илля илля анта. Астагфиру ка. Ваату вуилей